друзья всем привет думаю покажу вам итальянцев какие они уже стали уже в клетку еще неделька полторы в клетку не влезут это итальянцы а это эти что мы делали отъем 20 числа 20 числа им было 33 дня ну сейчас уже получается полтора месяца чуть больше полтора месяца а эти на 27 дней старше ну грубо говоря два с половиной месяца через полмесяца через две недели этим будет 90 дней от рождения как вылезли появились на белый свет а этим будет 60 дней от рождения и кстати аматор и вероника пошли в рост то стояли стояли а сейчас уже все, пошли. Уже Вероника догоняет вот этих больничку. Хотя, хотя больничка была против них в два раза больше. Догоняет. То есть рост шоу аматора, шоу Вероники. Ну, если честно, меня немного шокировал. Как-то стояли они. А ну что же, переезд, стресс. И на сухой корм я их посадил на старт для поросят. И купировка хвостов и сразу как бы они остановились и так наверное дней 10 а может даже и больше стояли а сейчас уже он догоняет этих так они насколько старше от них вон аматор какой стал уже так что наш крючок аматор подрастает я его тут и оставлю аматора в этой клетке а этих а ну давай туда давай. а этих заберу в новый сарай на откорм ну, а Веронику тоже пока на откорм, а потом оставим на, ну, посмотрим, на свиноматку. Она вообще левых кровей от моих всех, поэтому ее можно крыть и оставлять от нее себе для хозяйства хрячка. Крыть там Макстром или Пьетреном и оставлять хряка. Ну, а эти так поносов и не было. Густые червячки идут в рост хорошо ну будет 60 дней через пару недель взвесим узнаем какой вес в 60 дней от рождения так они на этой кормушечке и висят корм все время подсыпаю ну то есть корм есть вода есть и так само итальянцы корм постоянно есть насыпаю утром и вечером и смотрю им хватает ну вот такие уже булбецыки, хорошие уже такие, хорошие булбецыки. И кстати, что я заметил, поставил два плафона, вот такой, и он там плафон тоже, по, они по-моему по 80 гривен, это на 24 ватта, сгорел и этот сегодня, и тут сгорел где-то неделю назад. А я хотел такие плафоны ставить в новый сарай. Поэтому, думаю, не буду ставить такие плафоны в новый сарай. Ну и мы когда отсюда поросят уже заберем, видите, как вымазали и плитку, и пау... паутина пошла по стенам, и все опять вымоем, всю плитку вымоем, побелим, и будем ждать новую партию на отъем поросят, и делать отъем здесь. Это все итальянцы, все на откорм. У меня свиноматок своих пока хватает, и еще плюс... F ки подрастает, эвок покрывать будем, поэтому как бы это все откорм. Эти на откорм и эти тоже все на откорм. Ну а тут а -то тоже получается, эти же на дюрку похожи, тоже типа на откорм. А на хряка, а Веронику посмотрим, может на свиноматку оставим. Вот так. Также друзья купил. Вчера я взял, купил соевую, соевый шрот. Вот смотрите, кто-то мне говорил, что соевый шрот. Вот я не помню. Типа, вот, вот такой соевый шрот. Вот такой. А вот такая соевая макуха. Или наоборот, вот такой соевый шрот. А такая своевая макуха. Ну, я не помню, смотрел когда-то видео, и кто-то говорил, как различать шрот от макухи. И что я хочу сказать? Это все я набирал с одной кучи. Просто это на краях было, вот оно с трубы сыпет прямо горячее. Это крупные такие, вот такие вот бульбышки. Скачивается наниз на края, а по центру вот такое все мелкое. То есть... Это все с одного выхода, с одной трубы сыпит в кучу, в общем, там большая куча, не знает он, 30 или больше куча, и прямо насыпает и набирает сколько тебе надо. Это вот более к центру я набрал, видите, тут тоже такие попадаются, а это по краям я набрал. Этого просто в объем больше набираешь, но я же покупаю по весу, вот так. Сейчас вам скажу, сколько тут получается лабораторные показатели. Вот, я вчера покупал и спросил, говорю, а лабораторию? Он говорит, да, да, делали. Скинул мне вот 4.11.2021 года, значит, показатель. Макуха соевая, но это в сыром виде. Сырый протеин 42,7, Уреаза 002. Но он мне объяснил, говорит, это сырой протеин 42,7, а в таком виде, в сухом, добавляет 3%, то есть получается 46, протеин 46, и вот так он мне объяснил все, говорит, да, я делаю, я говорю, а можно, да, без вопросов, и скинул мне, я говорю, скиньте мне на Viber, он говорит, я только-только вчера делал, это я вчера брал, 5 ну да позавчера 4 это 4 числа он делал он печать даже видно 4 11 вот так так что все по технологии поэтому э, протеина получается 40 то да почти 46 нормально нормально 46 и ну, вот это же я начал набирать вот такую. Он говорит, набери, да говорит, с центра, что ты края берешь. У нас же осыпается это легкая камушки по краям. А говорит, набирай эту. То я такой же, ну, я купил сколько, 150 килограмм. Это я уже второй раз ездил. Первый раз купил 120, а это второй раз 150 килограмм купил. Вот так. И на крупоружке перебиваю, ставлю. Сначала я, короче, ставил это тройку. На тройке вообще мука, что можно эти лепешки лепить, снежки лепить, прямо такая мука. Я поставил четверку, и вот на четверке вот такая получается сыпучая, ну как один в один БМВД. Вот такая, это на четверке. А на тройку вообще я перебивал, Юрий отправил, вот такая вот типа мука была, что можно было лепешки лепить. А сейчас вот так, в общем, если вот такая на цвет, сейчас покажу. Собаки, кстати, тоже едят хорошо ее. Вот такая, видите. И он мне говорит, говорит, я, ну, с хозяином разговаривал по макухе. Он говорит, я не добавляю ни бобы, ни кукурузу, нигде ничего. То есть. Показал мне всю свою линию, как, куда принимает, куда шо. Рассказал, хороший человек. Хозяин этот, у него там пару человек работает. Вот так. И покажу вам этих. Пойдем, пойдем. Так, этим, ну, кто наблюдает за каналом, этим 20 ноября будет 5 месяцев то есть им получается сейчас ровно четыре с половиной месяца это у них 20 числа 20 было 4 20 ноября 5 и 20 декабря 6 вот так то же самое корм постоянно у них есть кормушка полная вот такие кто там наблюдает напишите подросли чуть-чуть или нет это напомню с печенек Саня 4 выбрал самых крупных кабанов отсюда а тут остались те, которые поменьше 8 штук и сейчас вот ждем отмашки Машки это получается мы сделали отъем Машку покрыли и вот ждем по-моему 10 дней осталось до опороса. ждем опороза этих новая партия, то есть будет опорос. и я вот покажу этих Поросят, какие будут вот эти уже кабанцы, кабасики. Ну, такие, ну, как по мне, нормально растут. Ну, не знаю, вы реже видите. Я их вижу просто каждый день, каждый день. Убираюсь каждый день. Их вижу, их как бы не сильно замечаю. Вам-то, наверно уж будут повиднее. Вот такая вот партия у меня свинюх. Это у меня вот эти на откорм на Новый год и еще два дюрка тоже на откорм. Сейчас начнем с дюрков, они уже готовы к Андреевному приходу и потом через месяц к этим подойдем. Вот такие бурбецки. И тоже я отсюда хочу забрать, ну как забрать, убрать их всех на мясо, клетку обложить плиткой, ту, которую я купил, стены. Тут марафет навести, поменять воду, по-другому переделать и тоже запускать сюда так выводок. Выводок 10 штук. Клетка нормальная на 10 штук. Ну, то есть вот так. Ну а тут а друзья шо у меня тут а в моем кормоцеху? Пшеница идет потихоньку. Это было, я напомню, после того, как я купил, она была пшеница где-то вот до бочки. До бочки, за окно. Да, тут стояли мешки, типа как преграда, Ну уже. ну одной третьей точно нет. Ну, еще, конечно, есть на, наверное, на ноябрь, на декабрь и, я думаю, на январь хватит. А потом у меня есть еще чуть больше объем. Но уже не отхода, а тоже пшеницы хороший. Вот так. Тут одроблю на крупоружке в этот ящик. А потом с этого ящика уже мешаю, если там гровер сюда. Старт маленькими у меня в бочке идет. Ну а предстарт, ну сейчас пока нет маленьких пары, предстарт отдельно с мешка насыпаю. И так как бы у меня рассчитано. Пред-старт сразу с мешка сыплю, когда есть поросята, сейчас после опороса будем этим заниматься, дай бог, чтобы опорос прошел, а потом старт и пошел уже свой гровер и так дальше. Вот так, друзья, так и занимаюсь, поэтому как бы вот такие вот дела писали с плиткой когда ты займешься стаска ж плитку друзья чуть-чуть вот стану посвободнее займусь плитка я буду показывать как буду уложить кому там интересно как я буду уложить в новом сарае на прудов ну там и такие пиндюшки всякие закладывать тоже покажу и тут какая ситуация стала ситуация получается как мне перевозить вот этих э вот этих итальянцев и вот этих вот двух коричневых и одну веронику я их уже не перенесу в руках надо то есть думаю грузить их в тачку вот эту мою тачку которая для поросят по одному или по два и тачкой туда перевозить потихоньку Ну, заснять я наверное это не смогу если получится я засниму потому что сам но так Поэтому вот такие вот дела. Вот это тоже я подзатянул с этими, конечно. Надо было раньше их туда. Ну, а что уже сделаешь? И то мне надо туда сначала кормушку сделать, а потом этих туда переводить. Уже и места мало. Ну, в принципе, то воду пьют. Едят, а что им еще надо? Еще пока места хватает, но надо уже переводить. И друзья сейчас я покажу как я перебиваю соевую макуху. Я тут ее бью на маленькой крупорушке на своей, а там на большой только пшеничные, ну зерновые. Так, тут у меня полбочки есть, я просто сейчас буду мешать, не робят. Еще надо пару ведер. Я так не спеша, вот есть, есть. макуху беру, соевый шарот и запускаю. недолго оп И вот так все получается. Вот так. Ну, видите, по краям такое мукообразное. А так, вот. Ну, вот, БМВД. То же самое БМВД, только без премикс. Запах стоит просто неимоверный. А по краям, да, такое мучнистое есть. Вот так. Вот так. Кстати, набор ключей вообще бомбезный. Пользуюсь постоянно. Все ключики, куда хочешь, можно подлезть. И вот так и работаем. Это у меня бочки, забиты все пшеницей. То в мешках тоже пшеница. Тут огорох. Ну, горохом вообще пока не кормлю. Не то, что, а вообще. Просто есть гороха, не знаю, тоны, тоны, пару тонн. Кто-то приехал, наверное, ко мне. Так, друзья, кто помнит, я покупал у цыганей набор ключей, хороший набор, еще ни один ключ, кстати, не слезался, все время не пользуюсь. Что там еще, перфоратор, бензопилу и, по-моему, еще что-то, не помню. Ну, короче, вот это бензопила, которую я купил в цыгане. Мне писали, и там сразу она пропадет, она из пластилина и так дальше. Не спорю, это Китай, понятно, что никакой не штиль, Китай. Просто покажу вам примерно, как как она на дубке? Сейчас дуб попробую пилять и покажу вам, как дубок будет гасить. Дуб сухой, выстоянный, ну кое-где есть сыроватый. Показываю. Вот так станет камера. О! Показываю. пластилиновая пила вот так шмалит шмалит быстро хорошо, но ну, одному неудобно я так, что торчит на куче а так маленький отдельно складываю, потом уже на пенечках вдвоем с сыном попиляем